Здра... Здравствуйте, другие подруги. Сегодня случайно нарвалось опять в интернете на необычное такое видео. Вот такое, знаете, прямо... Ну, меня оно ну, шокировало. Вообще, конечно, это то ли смешно, то ли ужасно, то ли безобразно, когда люди берут и на картах гадают про что-то, связанное с войной, или вообще такое очень сильно политическое, да. Вот. В общем, это, так сказать, мой ответ чем-берлину. Итак, кто хочет, смотри, кто хочет, не смотри. Прогноз будет на моих авторских, так сказать, горбатых картах. Первую тему... Будем смотреть, что было, что будет. Вот так как бы, простая такая будет линейка, может быть, непростая. Первая тема у нас Россия и Украина. Что было? Были конфликты. Конфликты были, может быть, скрытого характера. Были заблуждения. Конечно, карта Нептуна тут выходит больше как обман. То есть много обмана, потом лежит вакуум. Ну, вакуум тут, конечно, можно, как сказать, считать и расшифровать. Может быть, как когда... Вакуум это пустота, это нет ответа. Ни ответа, ни привета, скажем так. Да? То есть вот так. Может быть в этот момент западный весь мир, патронаж, под чьим патронажем Украина находится, как теперь так очень сильно более открыты все карты стали, да, как говорится, и тайное стало явным, дорогие мои, запомните, тайное всегда будет явным, поэтому, ну, Значит, Россия очень сильно и ее правительство где-то надеялись, они, что все обойдется вот как есть, так есть. Ну, как говорит наша уважаемая Татьяна Монтян, надо было всю эту кашу ну, доделывать, доваривать эту кашу в 2014 году. Наверное, что она права. Но как произошло, дорогие мои, исторически и как бы кармически все происходит так, как происходит. И все происходит в тот момент, как происходит. То есть было, что будет. Будет. Будет. Э, э, э, это не карта воровства. Это когда человек что-то забирает. Но э, что куда глаз доглянет, скажем так, вот то и забирает. Вообще, конечно, карта солнца, это когда говорится жарко. да, Жарко. Вот жарко. Баня. Может быть кровавая баня, может оно вот так есть. То есть сегодня я записываю видео, скажем так, уже ближе к концу июня 2022 года. Вот что будет. Ну, наверное, еще 5-6 месяцев может быть с какими-то хвостями, в общем-то. И в конце лежит для Украины кровавая баня, и потом для Украины лежит карта, которой она и меркурианская, она и венерианская. То есть какой-то удачный договор, соединение, общение, решение. Мы пришли к решению, мы пришли к контракту. Это такая карта контрактная, да? Очень интересно, что карта судьбы тут перевернута, то есть... Конечно, хочется лучше, но получится, как вот как получилось. Вот эта карта у меня отвечает в Горбатых на, на тему полпути. Ты сделал полпути. Не знаю, дорогие мои, может быть, это подсказка на то, что на расчлененку, скажем так, будет ли расчлененка Украины. Вот многие спрашивают, да, будет ли расчлененка Украины. Карта дороги, карта движения. Ну, скорее всего, да. И это не зависит от, э, от господина Еленского, как сейчас говорят, да, естественно. Это зависит от людей из иных городов, которые на... вот недавно на поезде к нему приезжали персоны какие-то важные, да. То есть вот так... Еще очень важный вопрос тут у нас, ну, как бы наклебывается, да, многие интересуют, интересуются, вот до конца войны доживет ли господин Еленский. но ну... Знаете, я бы сказала, что на 90% тут негативно карты лежат. То есть вот сердце перевернутое, э, ребенок, то есть это здоровье, если, да, как с детства идет, вот оно перевернулось. Там могут быть э, эти коридоры такие, как сказать... Опасные коридоры, опасные для здоровья коридоры. Как хотите, так меня понимайте. Это и... и ну, ну, когда... Самое нейтральное, что сделать? Когда человек уже не угоден, самое нейтральное как бы делается, делается так, чтобы все сказали, он сам виноват, он сам это сделал, понимаете? Вот если он что-то употребляет, значит, чего-то много употребил. Вот как вариант. То есть это такой стерильный для хозяев э, вариант вот так следующий вопрос э, когда начнет более сильно как бы разваливаться сообщество под названием евросоюз по факту благодаря уважаемой англии великобритании процесс пошел процесс пошел вот Потихоньку будет кромсаться, кромсаться. Так, будет ли вот такой развал, такой уж явный? Давайте посмотрим ближайшие пять месяцев, да? Ну, скажем так, в ближайшие пять месяцев, я еще раз повторю, видео записывается в июне, в конце июня 2022 года. Вот через 5-6 месяцев вот там какой-то какой кризис прямо полный такой. Пока что люди держатся, что-то может быть не так, но вот люди выплывают, и люди на фоне даже своих каких-то, очень интересно тут карты лежат, своих самосразерцаний, своих амбиций. Они пытаются сохранить вот этот дом, тот, кто придумал вот этот Евросоюз как дом, как площадь, как соседи, да, соседи, много соседей. Как бы родственники, родня по вынужденности, опасная даже, родня по опасностям каким-то. Сейчас, конечно, идут опасности, потому что идет объединение Евросоюза против как бы российской темы, вот другого мира. И поэтому тут очень такой момент. Вообще, честно говоря, записываю видео, не знаю, забанят, не забанят. Сейчас очень относятся так вот, как сказать, очень большой идет ценз. ценз. Но по теме Европа выходит вот тема такая, как демоническая, демоническая. Ой, ну демоническая, она через пять месяцев больше будет работать, скажем так, на ту Германию, бывшую Германию, где ГДР было, будет работать, на Италию может отрицательно работать, и на Польшу может отрицательно работать, если вот посмотреть по транзиту Лилит через пять месяцев, когда Лилит. Через 5-6 месяцев она зайдет, дорогие мои, астрологически в знак зодиака лев. А сейчас пока что все младенцы, которые рождаются, когда лилит в знаке рак, они рождаются как бы с таким осколком родового можно сказать. Там что-то сложное идет, кармический тяжелый чемодан с человеком тянется, открывается чемодан сзади, прямо вот за человеком. Так, будет ли такой уж существенный ощутимый голод в евро, в Европе вообще? Ну, мои волшебные карты говорят, что вот эта карта половинчатости, да? Мои карты говорят, что через три месяца вот, еще раз повторю, видео записывается в июне, в конце июня 2022 года. Значит, мотаем от июня плюс 3 месяца и получаем вот эту карту. Через три месяца может сократ... ну, быть возможность покупки продуктов вот наполовину. То есть, дорогие мои те, кто проживает в Европе, вот то, что у вас сейчас в магазине есть, вот наполовину сократите, и вот это будет у вас, так сказать, в, в арсенале ваших магазинов, да? Опять я вынула карту Лилит. То есть это грустно, это тяжко, это нерадостно, да. Вот, и э, будут сложности в покупке продуктов, потому что карта денег лежит перевернутая. Также можно ее считывать, как будто, когда вот мы, или если мы что-то покупаем, как сейчас вот в стране, где я живу, уже там, скажем, сардельки почти все ровно на 100% процентов ну, подорожали, да? Вот, то есть многие продукты на сто там даже там подсолнечное, там масло на 200% на процентов чем-то подорожало. То есть дорогие мои, процесс он идет, ажиотаж он бывает такой, да? Но я не вижу по ценам в магазине, что ажиотаж ушел и все возвратилось на круги своя. Но, к сожалению или к счастью, не знаю, мы с вами попали в интересный период, революционный такой период, когда э, вот ехали-ехали, если воспринять себя как вагончик, сели, ехали, жизнь, мы вот катимся в вагончики, вдруг раз, мы вздремнули, все неплохо, вдруг раз, переключили рельсы, кто-то там рубильник нажал кнопочку где-то в, ну, в распределительных этих диспетчерских, да? И мы проснулись, оказывается, теперь мы не там, куда мы ехали, не это а вот в другую сторону, какими-то, может быть, не хочу матом ругаться, какими-то огородами мы едем, да? То есть усложнилось что-то другое. Мы должны приспосабливаться, дорогие мои, уметь выживать, уметь учиться жить в новом мире. Теперь такой вопрос мне задали судьба Англии и Ирландии, что там, потому что Ирландия как бы хочет там особнячком, особнячком. Э, ходят слухи, что и Шотландия там хочет с особнячком, но про Шотландию сегодня говорить не буду, вот сегодня на повестке момента у нас вот Англия, Англия, ну вот эта карта говорит про что-то прошлое, а перенасыщенности какими-то народами, перенасыщенностями другими народами, которые не очень, может быть, лояльны к местным властям. Но это вот что карты говорят. И вот эта насыщенность, эффект огня, в всполохи, какие-то возмущения, да, это прошлое, будущее... Карта разбитого сердца тоже что-то несимпатичность. И карта Сатурна, она же карта черепашки, лежит перевернутая. То есть что это такое? Это, ну, тоже, как бы сказать, очень замедленность, скажем так. По экономической теме это очень замедленность. Ну, в принципе, как и вокруг, если считать карта яблока, вокруг мы одна часть яблони, да, мы яблоко, и вокруг другие яблоки, да. То есть, похоже, как у других, но именно конкретно для Англии идет разбитое сердце. Разбитое сердце говорит о том, что кто-то этот кусочек в разбитом сердце, вот отлетает, тут нарисован кусочек, отлетающий от сердца, но кто-то хочет отделиться, отойти. Да? У Ирландии э, помягче карты, помягче карты страна каким-то образом пытается отстаивать свои как страна нам, вот, вот как государственность такая да то есть болезненная попытка что-то свое отстаивать и в будущем опять же Нептун то есть Нептун это это дальние дальние рубежи и Карта свиданий, карта вот такая красивая карта, да, когда мы идем и с кем-то о чем-то говорим, о чем-то договариваемся, будь то любовь, будь то денежные дела, будь то про работу, будь то про проекты какие-то, да, то есть Ирландия, скажем так, ну вот, скажем, в 2022 году будет она полностью отделяться, но, ну, скорее всего, еще нет. Что-то там не получится. Будет кто-то кому-то выгодно тянуть резину. И вот так, как знаете, ну, тут карту воды можно, Ну, во-первых, конечно, это очень водное местоположение территории, да. Но много воды. Вот, то есть, чтобы отделиться, что-то очень связано там с водой или с водными границами. Что-то очень важное у ирландцев есть как бонус, может быть, или как камень преткновения с центром, с Лондоном, так сказать, связано с водой. Но что-то уж так явно не получается. Хотя там процессы брожения происходят серьезные, судя по выборам, по результатам выборов. Так. Боря Джонс. Боря Джонс он хочет вообще боря джонс на сегодняшний момент зерошенный наш товарищ да вот у него непонятные отношения к женщинам это и в, в, в своем предыдущем видео э -э последняя как сказать показатель э -э авторитет падает потому что э -э карта дубового листа перевернута вот можно даже еще раз да? что Будущем, но человек все равно остается в каком-то, ну, как сказать, административном, может политическом, в каком-то русле остается, да, то есть на каком-то плаву, смотрите, опять этот это Нептун, то есть много дел, много общений, много тем для работы, связанной с водой. К воде относятся, дорогие мои, тут много что. И границы, и интересы. Те, которые взъерошенные, интересуются там где-то в Черном море. Надеюсь, многие понимают, о чем я сейчас говорю, да? То есть, ну, скажем так. Какие-то силы хотят, чтобы он долго оставался, но вот... Или на своем посту, или хотя бы рядом с этим постом, чтобы оказывать влияние на решение Лондона, скажем так, да. Вот поэтому тут вот интересно. То есть за человеком стоят большие силы, и его трудно скинуть, даже при всей его необычности, даже внешней персоны, взъерошенности. А вот кто-то будет, это будет пластинка такая немножко заезженная, будет сам взъерошиваться и мир будет взъерошивать, конечно, по факту, персона это для, скажем так, для РФ, ну, может быть, потому что, понимаете, тема договорника тут как бы есть, но это очень на крайняк, очень на крайняк. Вот тут как бы очень на крайняк, за, за что надо платить, чем-то надо расплачиваться, вот чьими-то территориями, чьими-то интересами. Тут вот вот такой момент надеюсь кому надо тот все поймет дорогие мои что, что я вам хотела тут сказать да? теперь пошли дальше я просто тут вот написала себе вот эти вопросы чтобы вот но ну, ну, чтобы не забыть ситуация польша с россией что там польша что там россия польша польшу Такие товарищи, как взъерошенные, Польшу взъерашивают, скажем так, да. И вот, значит, Польша как бы рвется, пыталась рваться в бой, что-то тормознулось, хочется восстановить какие-то родовые, их речи посполитовские истории. Сейчас на будущее карта скандала выяснения отношений, скажем так, и много воздуха. То есть, ну что такое воздух? Это нестабильность для самой Польши. Ну, в материальном плане, естественно, да? Это что-то может быть связано с воздухом. Что же еще тут? Будет ли конфликт, скажем так, сильный с Калининградом вот на ходу, Да? Ну, будем надеяться, что нет. Какие-то по... карта болезненной ситуации тут лежит, но через два месяца, допустим. Думаю, что нет. Так уж явно нет. Товарищ Пу, как я говорю, наверное, найдет рычаги для общение через рычаги какие-то. Пусть даже они экономические, ничего. У каждого свой метод. В драке все методы уже хороши, как говорится. Вот тут такая ситуация. Вот тут очень интересная ситуация. Значит, Польша с Россией. Ну, я бы сказала, дорогие мои, вот карты мои говорят, лучше торговать, чем воевать. Понимаете? Это великие чьи-то фразы, не мои, естественно. Да? То есть вот Накалилась обстановка горячая, красная такая. То ли мы ненавидим, то мы любим друг друга. И вот карты говорят: лучше договориться, всем будет выгодно, и вам газ, а вам то все, там то все. Понимаете? Вот когда договоритесь и воевать-то не при, при. И как бы и, и не придется. Россия тоже, вот карта, я задала вопрос, хочет ли она воевать с Польшей, допустим, да? Ну, не знаю, карта Солнца, это тоже обжигающее, согревающее, это, ну, такое внезапное что-то. И карта вакуума, видите? Или это что-то очень короткое, ну, такое короткое, очень прям по времени, там, не знаю, очень что-то короткое, предупредительное, а потом вакуум. То есть, дорогие мои... А кому вообще нужна война, собственно, кому нужна? Если кто-то входит сейчас в войну, как, как страна Водолей, Россия страна Водолей, если она вошла в войну, но ну, это я представляю, сколько внутренних там терзаний и сопротивлений испытывали люди, которые назначили день вот этой всей операции. То есть это не так все просто. Как, даже поймите по времени, как они оттягивали эти люди, оттягивали, тянули резину, тянули, столько лет, понимаете? Вот, теперь давайте, что там. Так, положу сюда, чтобы читать вот поближе, да. Что там по США? По США тоже многим интересно, а что там по США? Ну, очень, значит, что было? Была зыбкость. Был опять этот Нептун. Там, видать, проблема идет с утечкой или перетеканием каких-то психотропных веществ прыжкообразно в том числе на территорию. Вот, вот в таком соединении карт. Да? Вот что-то такое. Давайте еще посмотрим, что же там такое на по прошлом. И карта такая опасности. И вообще даже история с БЛМ... Очень удивительно. Я, кстати, думала, что история с БЛМ продлится наподольше, да? Но как-то вот там, может быть, через субсидии, может быть, социальные, через социальные помощи удалось вот этот такой гражданский, скажем, пожар большой пожар в больших масштабов погасить. Что мы смотрим впереди? Что мы видим впереди? Вот Соединенные Штаты Америки, да, карта заторможенности. Ну, это, скорее всего, такая экономическая тема, да. Опять воздух, опять воздух, то есть мотает но при большой очень самоуверенности, очень большой эффект созерцания самопиара, скажем так. И третья карта, э, карта статуса женщины перевернутая. Ну Я уж не знаю, Штаты – это не они, а Америка – это она, уж не знаю что. То есть какая-то женщина может не оправдать доверие, если вдруг будут там какую-то женщину к власти приводить. Ну, допустим, да. И карта половинчатого пути – то есть впереди у них не то, что они хотят, а то, что получится наполовину, что-то там попытаются вытянуть. Да? Ну вот скажем так, вот карты такие. Ну, жалко, нету ангела тут. Вот ангела тут нету. То есть очень интересно, мужчина перевернутый, женщина перевернутая. Возможно, тут много связано с, как сказать... Ну что там творится с этими оформлениями документов, и средний пол, и средний род, вот это вот, вот тоже, понимаете, Эти, эту схему, эту схему, она библейская. Да? Адам, Ева, понимаете, вот, а третья персона там, из материальных в начале Библии это змей-искуситель. Как третья сила, она то ли есть, то ли нет, но вот она как сила, он там висел извиняюсь змей висел в раю на дереве, понимаете? То есть вот как эффект соблазна, эффект, ну не эффект, а возможность сделать ошибку, возможность самим все поломать, все сломать, все изменить. Поэтому вот тут вот этот змей. Искуситель он очень больших размеров. удав Удавпитоныч такой. Ну, это, не, наверное, что не очень хорошо. Это это идет, как сказать, блокировка, дорогие мои. И происходит блокировка вообще как бы темы человечества, темы продолжения рода, темы деторождения. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Так, следующий вопрос. Какой там был? Выберут ли Трампа, да? Нет, вообще тут так. Будет ли наш товарищ Трамп еще раз президентом? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, скажем так, на 80% что нет. Я сегодня очень аккуратно говорю. Ну, надеюсь, в начале видео вы прочитали, что там написано в начале видео, да? Вот, скажем так, как один товарищ вот тоже рассуждал на картах и потом сказал, ну, что вы там пишете мне, скептики? Это же развлекательное видео. Я не могу сказать, что мы сегодня с вами обсуждаем развлекательные темы, ну вот у товарища Трампа очень сложная ситуация, и еще к выборам, возможно, немножко проблема здоровья у него появится, которую он не будет обнародовать. Но тем не менее, то есть вот так. Теперь э судьба Техаса. Штат Техас изъявляет, ну я не знаю, на официальном уровне или пока на уровне слухов, выйдет ли Техас и откроет ли вообще штат Техас вот этот такой, вы знаете, прецедент, да, прецедент выхода из вот этого, как бы, как самим ковбойскому государству кажется, очень сильное и стабильное, мощное, мощное государство, просто если официально начнет выходить какой-то штат, а вдруг другим заходит, захочется, да. А они вообще в прошлом году еще астрологически, ковбойская страна вступила в большой такой перемены, в какие-то перемены, переделки на ближайшие 19 лет. Вот этот астрологический процесс такой есть, да. Но какие-то силы будут удерживать. То есть позывы есть, ну, скажем так, ближайшие полгода – нет, они как-то договорятся. То есть им скажут, да, дружище, зачем? Мы вместе сила, мы тут как-то что-нибудь придумаем. Да что ты? Ну, не Дональда другого, может, выбери, мы будем, наш штат будет на плаву. Вот как-то так. Поехали дальше. Последний очень интересный вопрос, дорогие мои. строит ли Китай и Россия в Никарагуа-канал? Там же... Начало строительства как бы было, альтернатива Панамскому каналу. И, как я понимаю, конечно, государство Китай, Китайской республики очень нужен этот канал, потому что кто у нас самый главный сейчас на планете Земля, кто самый главный по товарам. Как в том фильме, главный по тарелочкам, тут главный по товарооборотам. Ну, конечно, наш уважаемый мощный Китай, да? Итак, в этом году я не вижу таких больших вливаний денежных со стороны, допустим, Китая. У России сейчас тоже дела другие, у Китая сейчас тоже дела другие. И вы понимаете, какие дела сейчас у Китая. У Китая сейчас другая задача, номер один, там остров рядом, который находится в их видении, в их интересах, там все понятно. И вообще хочу сказать, что между... Си и президентом России очень такие неплохие, в общем-то, такие карты, но они говорят о кармической, то есть мы обязаны, хочешь не хочешь, мы обязаны друг друга вытягивать. Как ко мне пришла недавно один человек, я сказала, Си и Пу вот так вот спина к спине стоят сейчас и защищают Каждый свои интересы, но получается, что общие интересы, потому что они сейчас объединились против одного врага. Вот, дорогие были так, мои, был такой блиц вам, блиц, блиц расклад. И запомните на всю жизнь, что личную информацию можно получить только на личной консультации. Если есть какие-то вопросы, пишите под видео. Посмотрю. Может быть, темы какие-то обозначьте. Посмотрю, подумаю. Удачи вам!